Привет, дорогие подписчики! Сегодня э, хотел бы затронуть тему о виниловых проигрывателях, о виниловых пластинках, вообще о виниловом звуке, о том, как войти в этот звук, как начать слушать пластинки, как начать собирать пластинки, как начать понимать пластинки. И что для этого, собственно, нужно, какой минимальный набор, что стоит брать, из тех же виниловых проигрывателей, что не стоит брать, на чем стоит слушать, на чем не стоит слушать. Ну, давайте для начала разберемся, да, что вообще формат виниловой пластинки, формат записи, этот аналоговый формат записи, он достаточно стар, он достаточно долго являлся актуальным. Одни из первых пластинок это конец 19 века. То есть представьте 19, 20 и 21. Сейчас опять пошел бум. Вот где-то до конца 20 века это был очень популярный формат записи. На самом деле сейчас это, наверное, больше... Фетиш какой-то, дань моде, еще что-то, потому что ну, пластинка столько стоит не должна, да, сколько она стоит сейчас новая. А, ну, не суть это уже, ладно, это второй вопрос. А, первоначально это был а, эталон, наверное, да, формата а, аналоговой записи. Чем он так хорош? А, все дело в том, что сейчас а, в современных трактах, когда у нас есть... Крутые усилители, вперед шагнули акустические системы гораздо сильно, да, гораздо сильно, странное слово, ну, новые технологии, современные. Аналоговый звук, он нам дает точность. Точность, детальность и, наверное, ну, как бы единственную достоверность, которая может быть. Но По задумке автора, часто это уже цифровой ремастеринг, но тем не менее, все равно это звучит гораздо лучше, чем MP3, чем какая-то цифровая запись, достоверней. Так вот, а в чем, собственно, фишка аналогового звука перед цифровым? Для того, чтобы понять прикол аналогового звука, достоинства перед цифровым, давайте попробуем разобраться с точки зрения цифрового звука, с точки зрения аналогового звука. У нас существует... Какая-то звуковая волна, физика, не помню какой класс. Вот. Эта волна является аналоговой. У нас здесь время, а здесь а, амплитуда. Это аналоговая волна. То есть то, о чем мы говорим, знаю, стучим, аналоговый звук, все физика. Ну, все нормально. Вот. Теперь что происходит, когда эта волна оцифровывается? у нас существует такое понятие как процесс дискретизации то есть компьютер он же не может тут вот это приписать это как-то на записать нулями единицами битами байтами компьютер делит фрагмент на равные отрезки времени за этот отрезок времени он проводит несколько замеров амплитуды ну, грубо говоря. Таким образом, что наш сигнал превращается с красивого аналогового вот в такую вот усредненную лесенку. Равные отрезки времени какая-то лесенка. Понятно, что вот здесь вот часть аналогового сигнала, исходной звуковой волны, просто теряются, потому что перенести нельзя. Да, можно сделать больше замеров. Все равно будет эта лесенка, все равно какая-то часть у нас потеряется. Этот процесс называется дискретизация. Этот процесс происходит при аналогоцифровом преобразовании. Соответственно, мы, компьютер, провел замер, переписал замеренные точки в единице и нули, сохранил это в какой-то файл, в набор бит. В дальнейшем при воспроизведении этого файла проходит обратный процесс, цифро-аналоговое преобразование, и компьютер пытается по вот этим запомненным точкам, которые он здесь замерил, восстановить исходную волну. Понятно, звук не тот. Тут, в принципе, все элементарно. Позвоните кому-нибудь на телефон своим друзьям, у кого стоит гудок, вы услышите достаточно не очень приятный звук. Да? Все дело в том, что для гудка используются форматы легкие форматы, которые хранят себе битрейт вот этот с меньшим количеством замеров. То есть, грубо говоря, там, наверное, 96 килобит в секунду. То есть, ну, если абстрагироваться, 96 замеров в секунду. Образно. Соответственно, MP3-записи современные – это 320 кбит в секунду. То есть, 96 замеров против 320 – это уже ну, существенная разница. Поэтому ценится все-таки аналоговый звук. И сейчас мы вернемся к пластинкам и будем разговаривать, что нужно дальше. Собственно, дальше, имея пластинку, источник аналогового звука, аналоговый формат – нам нужно его чем-то воспроизвести. Соответственно, для этого, ну, первоначально это были граммофоны, да, когда там еще электротехника особо не была развита. То есть, это была пластинка с вырезанными канавками, какой-то резец, причем иголка достаточно толстая, и на конце иголки какой-нибудь огромный матюгальник. В чем, собственно, была фишка? Иголка двигалась с определенной скоростью по канавке, повторяла... Змейку канавки, создавалась вибрация, эта вибрация передавалась в граммофон, в какой-то купол, и оттуда издавался звук, который был первоначально записан. А в дальнейшем, собственно, у нас появились проигрыватели виниловых пластинок. Несколько раз изменялся формат виниловых дисков, но не суть. Мы сейчас остановимся все-таки на том последнем формате, к которому мы вот сейчас привыкли, когда бум которого сейчас начинается. Итак, нам нужен будет проигрыватель виниловых пластинок. Об этом мы вернемся чуть позже. Также следует понимать, что сам проигрыватель пластинок и сама пластинка, она вам не даст представления о звуке. То есть, нам нужен еще конечный тракт. Нам нужен хороший корректор, хороший усилитель, хорошие колонки меня забавляют те сетапы, которые вот есть некоторые фотографии там в интернете, ребята там, я слушаю винил. А, при этом у него стоит проигрыватель, в принципе, на котором можно, да, слушать. И стоят какие-нибудь маленькие USB-шные колонки, там что-нибудь компьютерное. Нет смысла, ребят, не заходите даже в звук виниловый, если у вас такие сетапы. У вас должен быть какой-то минимальный набор, у вас а, должен быть, ну, Пусть на крайняк какой-то качественный музыкальный центр, действительно качественный, который вам сможет передать эти детали от аналогового звука, от виниловой записи. Иначе ну, нет в этом смысла слушать mp3 и как бы хорошо а, уйдем в сторону от музыкальных центров. Усилители а, здесь на самом деле а, мы можем зайти на авито и посмотреть, это не так сложно не стоит сразу плеваться на отечественный звук. Да, он не фонтан, но отечественные усилители были очень неплохие некоторые модели и, собственно, колонки, которые были достойны играть. Это Сейчас я там уже могу попредираться, я могу сказать, что колонки это бы уже не те, они не способны играть, но не суть. Начать с этого можно. Давайте посмотрим. У нас есть, например, радиотехника а собственно, давайте откроем Авито. Итак, открываем всем известную площадку. Ни в коем случае это не реклама этой площадки, просто для примера. И вбиваем сюда усилитель аудио-видеотехника, усилители и ресиверы. Поехали. Трансляционные усилители нас интересуют, но ну, вот, пожалуйста, усилитель Корвет. Раз, усилитель кинуть не уверен, но можно рассмотреть усилителем Фитон очень неплохие усилители дальше листаем Ямаху пролистуем, скажем так это не наш ценовой диапазон Брих это уже фетиш хотя тоже не стоит его пускать усилитель Вега почему бы нет между прочим усилитель одиссей вот я его вижу ну пожалуй наверное в моем регионе этого пожалуй хватит ну вот амфитон. Давайте теперь смотреть. У нас есть усилитель Корвет. Ну вид у него немножко не товарный, но мы видим, что это 008, то есть усилитель нулевого класса высшего. Петь он способен. Но по его внешнему виду, конечно, я не думаю, что он уже э, в данной ситуации может это сделать. Корвет в рабочем состоянии. Ну замечательно, закрыли. Кен вот. Не знаю, какая-то стрёмная моделька. Не будем обращать на это внимания. Амфетон. 2500. Почему нет? Возможно, нужно поменять конденсатор. Один канал не работает. Усилитель под ремонт. Закрыли. Усилитель Vega. Минимум царапин. Работают почти все функции. Возможно, нужно просто профилактика. К нему еще есть проигрыватель и колонки. Смотрите, у меня в товар. Давайте посмотрим. Усилитель Vega. 122S. Усилитель первого класса, звучать он в принципе должен, аппараты были неплохие, но понимая, что это 2000 за усилитель, вы должны быть готовы отдать его мастеру на профилактику, на какой-то ремонт. Вообще в идеале, если у вас ровные руки и вы способны это сделать сами. Давайте посмотрим у этого же автора объявления. Опять же, к примеру, ничего личного Колонки Vega 35 AS-105. Без понятия, что это за колонки. Честно, я их не слушал. Но, судя по всему, мы здесь имеем маленький басовичок и какую-то стандартную пищалку. Ну, в принципе, 35-30 AS-подобные. Ну, почему нет? Записали. Возможная цена 2400. тысячи. Идем дальше. Усилитель Odyssey. Нулевой класс, высший, в принципе аппарат очень хороший, включается сеть реле, акустика не включается, понятно, аппарат под ремонт, закрыли, усилитель амфитон амфетон 002 рабочий, 5500, собственно почему бы и нет, но а здесь нам нужно понимать, что по-моему в этом усилителе амфитон нету винил корректора, но к этому мы вернемся позже. Короче, резюмируем. Усилитель в диапазоне от 2 до 80 тысяч можно приобрести. Можно приобрести неплохой аппарат. Не стоит бояться отечественных аппаратов. Им всего лишь нужно дать профилактику, отнести мастеру. Хороший мастер старой закалки очень много за это не возьмет. И в любом случае это будет звучать вполне достойно. Может быть даже не хуже каких-то не русских усилителей, ресиверов а в ценовой категории, скажем, ну, наверное, до 20 тысяч точно, до 20-30. То есть отечественный аппарат мы можем взять дешевле. Если есть, конечно, возможность, почему бы нет? Можно выбрать какую-нибудь, я не знаю, Yamaha от PCM 2002M, ну, как бы с вам стрелочки или слушать. Не суть, базовый комплект какой-то есть. Идем дальше. Нам нужны колонки. Естественно, мы об этом сказали, что мы о, на каких-то дешманских компьютерных колонках их слушать не будем. Зададим вопрос достаточно по тупому к колонке. По Пу пупом пролистываем, пролистываем, пролистываем. Что-то ага, свены. Ну, S90 это тоже своеобразный фетиш колонки в общем-то хорошие очень много у них отзывов очень много схем в интернете на их переделки на улучшение на совершенствование и так далее вот они кстати колонки vega а сами по себе сейчас по моему работающий торгуместен я же не ошибаюсь да это вега 50s 103 Насколько мне помнится, этими колонками комплектовался как раз тот усилитель, который мы смотрели за 2000. В общем-то, колонки, на удивление, очень способные. У них вполне хорошо сделан корпус, у них правильный объем для басовика, настроенные фазоинверторы, вот, ну, как бы середина пищалка, это все стандартное. Покупая колонки за 4500, мы должны, конечно, понимать, что... Внешний вид у них будет уже вполне возможно уставший, что здесь мы видим. И эта колонка может быть также требовать профилактики. Профилактика будет заключаться в чем? Просмотреть весь корпус и исправить его герметичность. Та фанера, с которой она была сделана, вот задняя стенка, тут даже на фотографии видно, что тут была попытка чем-то его замазать. Короче, любая дырка в старом корпусе, она будет очень сильно погонить звук. А, колонки Vega отложили. Колонки S90, радиотехника. <coughs> Состояние так себе, цена, а, собственно, еще лучше, потому что на эти колонки тоже какой-то фетиш сейчас пошел. И, в общем-то, у них цена ну, какая-то прям запредельная. Вот какие-то колонки, по-моему, авторские. Давайте посмотрим, что вообще это такое. Мы здесь имеем а, 25-й басовик кую-то непонятную середину какую-то непонятную пищалку что нам тут пишут Ра -ра -ра. предлагаю вот такие колонки отличный звук ну вполне возможно надо слушать что еще есть колонки из 90 за 2000 наверно крышечку продают без понятия что это такое пролистаем дальше опять же это только мой регион В вашем регионе может быть что-то интересней а, вот, кстати, достаточно забавные колонки. Колонки S30. Считаются очень неплохими колонками а, Советского Союза. А, та же радиотехника, также мы имеем а, 6-ваттный басовик. И, а, по-моему, то, тоже 6-ваттная пищалка. Колонки, опять же, если восстановить полную герметичность корпуса, и фазоинвертор у них сделан... А, с пенопласта, то есть, ну, он рассыхается, там полипропилен, короче, какое-то вещество очень похоже на пенопласт, она рассыхается, соответственно, со временем разваливается. Вот если восстановить фазик по размерам, сделать герметичность, то это весьма обалденные колонки. У меня они есть, они есть у меня восстановленные. В следующем видео я хотел бы, конечно, еще показать замеры этих колонок, насколько они хорошие и полезные. Закрыли за 2000, плюс веговский усилитель. А вот, кстати, очень интересно, давайте еще проверим усилитель радиотехника. У 101. У меня его в регионе нету, но выглядит это дело вот так. В общем-то, весьма неплохой усилитель. В нем есть встроенный корректор, судя по всему, с После профилактики, после доработки в интернете валом схем, валом комментариев к этому усилителю, он с 30-ми колонками может дать вполне достойный звук. То есть, услышать, понять этого будет достаточно выбрав конечный тракт, выбрав усилитель, выбрав колонки теперь давайте вернемся к самому основному к виниловому проигрывателю через собственно который будет происходить вся магия виниловых проигрывателей на рынке ну просто уйма их реально, ну вот вагон причем от наших советских, от третьего класса которые вот я вообще не советовал бы брать. это там трехсотые, двухсотые а у них своеобразные иголки, своеобразные головы. И в итоге, ну, просто они вам могут хорошую пластинку, я считаю, угробить. И звука вы в нем не услышите. Нам надо определиться, что мы будем слушать. Какие пластинки? Либо вы пойдете на какой-нибудь аукцион и будете искать, заказывать первопрессы. Там 70-х, 60-х, 80-х годов. Это одно. То есть, тут нужен действительно аппарат, который это раскроет. Вы пойдете в магазин, купите новую пластинку из дела, то есть что-то может быть старое переизданное, что-то новое переизданное. Это ну немножко уровень будет пониже, хотя они очень достойно звучат на самом деле. Либо вы возьмете какую-нибудь старую бабушкину коллекцию, где будут пластинки фирмы Мелодия, каких-то наших эстрадных деятелей тех времен. Ну, тогда, наверное, вам и третий класс вот так вообще за глаза. Включить это, поставить пару раз, покрутить и все это вместе выкинуть. Остановимся на средничке. То есть, это новодельные пластинки, которые мы можем купить в специализированных магазинах, в интернете заказать и так далее. И пластинки, приобретенные с аукционов. Пусть там не фетиш за 30-40 тысяч за один винил, а что-то такое среднее, что, в общем-то, будет в хорошем состоянии, что можно слушать. По поводу выбора пластинок, по градации качества записи, качества сохраненности винила, в интернете статей просто вагон, об этом я говорить не буду. Поговорим все-таки о проигрывателе. Существует очень много, как я сказал, проигрывателей. Есть новоделы, есть что-то старое. Я считаю, что для того, чтобы зайти виниловый звук чтобы услышать это все вот тем минимальным стартапом можно остановиться на бушном проигрывателе на бушном проигрывателе там 20 20-летний 30-летней давности может быть, даже 40-летней давности, в принципе, сейчас 20 год, это 80-е, да даже и 70 х годов, в общем-то, проигрыватели могут быть очень достойны. Но здесь не обязательно гнаться за э, японцами, за немцами, за топами виниловых проигрывателей, то есть вы о, скорее всего открываете интернет, вписываете там купить виниловые проигрыватель, вам пишут, вот это это вообще это не, это не способно звучать, это не способно играть, да, это хлам. Ты выкинь его, возьми нормальный, ребят, вы к этому придете потом, гораздо потом, когда вы начнете слышать детали говорить, вот тут, тут я согласен, тут пожалуй, вот он не отыграл скотина на тебя в окно. Мы говорим о том начале. О котором нам нужно зайти. Давайте разберемся, на что обращать внимание. Что такое проигрыватель? У меня сейчас на столе стоит наша электроника 017. Я предлагаю на ней немножко разобраться, вообще на что обращать внимание. Давайте смотреть: виниловый проигрыватель, электроника EP017S. В общем-то, в интернете достаточно неоднозначные про него отзывы. Некоторые его называют нифига себе творение на те времена. Некоторые называют его фу, выкинь в окно. Вот. Но, тем не менее, у меня он есть. И вам скажу, в общем-то, достаточно хороший аппарат. Внимание, если рабочий. Смотрим. Что такое проигрыватель? Проигрыватель это прежде всего диск, который чем-то крутится. Крутится он может двумя способами. Конкретно здесь это прямой привод, то есть диск непосредственно одет на вал мотора, а прямой привод, кварцевая стабилизация. Вторая версия это пасиковый привод, то есть рядом стоит мотор, на него накидывается пасик, пасик вращает диск. Кварцевая стабилизация, ну там возможно она где-то и есть, но в основном это плавающие обороты и растянутые пасеки. А, об этом, к этому мы вернемся. Раз. Далее. Самое важное, диск нам развязывает пластинку от корпуса от самого проигрывателя соответственно чем диск тяжелее чем он алюминиевый металлический каменный, акриловый и прочее, не передающая звук чешуйня, тем он будет лучше нам отражаться на качестве звука, потому что дальше у нас самое важное Одно из самых важных, ладно. Это Тонарм, который, собственно, идет, ведет иголку по дорожке, по пластинке. И э, сама иголка, картридж звукоснимателя, в котором, в общем-то, и происходит вся эльфийская магия. Э, здесь конкретно установлена Т-95. Конкретно этот проигрыватель, э, он снабжен... Как я сказал, прямым кварцевым приводом. Алюминиевый диск. В нем есть электроника управления тонарма. Электронное демпфирование. Прямой тонарм. Металлическая трубка. Несъемный шелл. И ну, уже установленная головка т 95 Есть также S-образные тонармы. По поводу того, что лучше, что хуже. Тут опять же, самое главное понимать что тонаром должен быть максимально с того материала, который бы не передавал э, лишний звук на иголку. С иголки выходит порядка 5 милливольт, которые поступают на винил-корректор, чтобы этот звук восстановить. 5 милливольт это, по-моему, даже меньше, чем выходит вообще с микрофона от караоке. То есть, э, иголка, кроме вашей дорожки звуковой, будет в себя принимать просто все, что там будет мимо проходить. Стуки по столу, шелест проигрывателя, где-то закусывающий тонарм, пыль, опять же, с пластинки, грязную дорожку, когда нам треск эта э, особенность винила. вот Ну, не суть. Конкретно вот этот проигрыватель. Теперь давайте посмотрим, что мы можем приобрести э, благодаря той же нашей любимой площадке. Возвращаемся на используемую площадку и забиваем виниловый проигрыватель аудио и видео. Отлично. А давайте теперь разбираться. Проигрыватель это что-то не то. Это скорее всего какая-то фанатичность. Вот кстати мелодия 106А. То есть первый класс, о котором я говорил. Давайте посмотрим, что в ней внутри. Судя по всему, здесь, опять же, своеобразный тонаром, то есть, своеобразный шел. Он, скорее всего, несъемный, но, не знаю, комбайн я бы, на самом деле, не брал, если мы хотим что-то услышать. Арию, я думаю, мы ее тоже рассматривать не будем. Давайте до чего-нибудь адекватного. Ну, вот, возьмем в сравнение, допустим, техник с денном, и вот она есть вега. Вега, uh, ой-ой-ой-ой, вот это классно, это с бобинника, с какого-то крутилка. но не суть. Вега uh, подобные, это, по-моему, 110 я Вега, да, 110 uh, Использовались унитровские столы, это польская контора, очень много они использовались, сами по себе столы очень неплохие. У нее uh, также шел, по-моему, несъемный, но на нее, в общем-то, можно много поставить uh, разнообразных голок. Стол достаточно простой, но а, пасиковый привод, соответственно, при покупке, при выборе а, старого винилового проигрывателя с пасиковым приводом, прежде всего, я бы погуглил в интернете, м -м, можно ли купить на него новый пасик, Потому что растянутый пасек, это плавающие обороты, и это будет просто такая головная боль, от которой вы выкинете этот проигрыватель в окно, собственно, вместе с пластинками, и ну, не скоро вы вернетесь к звуку. Поэтому в пасика вам проигрывать что мы смотрим, продается ли новый пасек? И также понимаем, что э, у столы, допустим, вот в этом э, бюджете, также требуют профилактики, потому что, скорее всего, будут плавать обороты. То, что на ней стоит родная игла, кстати, я закрыла, но ничего не пишет, нет, не пишет. То, что стоит на ней родная игла, это тоже, наверное, такое, отчасти мусорная. Открываем. Марктур 006. Какой-то... Странный артур, по-моему, не в своей коробке. Очень сильно допиленный. А, ну, ребят, опять же, вот я закрою это объявление. А, ни в коем случае никакая антиреклама. Пиленные и доработанные, пусть даже грамотными руками, старые проигрыватели. Но честно, я бы не брал. А, открываем. Радиотехника 101. Что это такое? Ну, выглядит очень похоже на нитровский <смех> стол на самом деле. Он тоже пасиковый. Что это вообще за ночь? Это за объявление. О, понятно. Идем дальше. Арктур 06 должен выглядеть на самом деле вот так. Про этот проигрыватель можете почитать в интернете. Есть очень много фанатов, любителей этого проигрывателя. Но.. Я его не слушал. Ничего сказать не могу, но, опять же, это пасиковый э, привод, поэтому надо понимать, что нам нужен новый пасик. Идем дальше. Вега 106, тот же самый унитровский стол. М -м, дуалы, это все мы не трогаем. Электроника B101. А, это считается, на самом деле, чуть ли не эталоном отечественного винилостроения, а, все дело в том, что наши ребята, когда строили а, этот проигрыватель, они тонарм просто стырили. И здесь SME легендарный тонарм. А, по него, если вы хотите его взять, тоже а, стоит почитать в интернете. То есть вы выбираете просто проигрыватель, заходите и смотрите, на что обращать внимание конкретно по этой модели. Звучать он должен очень даже достойно. Но а, обращайте внимание, что на, на армии должны быть все грузики, об этом все написано. А, тут съемный шел, какая голова, в общем-то, тоже нам особо не важно. И это тоже пасековый привод. А, его ну, на, надо иметь в виду. Вот тут а, хозяин пишет, что новая глага ZM005, опять же, по отзывам, игла очень даже неплохая. Давайте смотреть дальше. А, 14 тысяч за электронику B101, ну... Не очень стартовый комплект получился. А, листаем, листаем, листаем. Мюзик а, холл это что-то уже новодельное, Пионер хороший аппаратик. Вот пошли другие регионы. А, PL 110-19 тысяч. Почему бы нет? Давайте посмотрим, что это. Это, в общем-то, пионер. Это и сообразный тонарм. Вес 6,7 килограмм, чистокровный японец, вот мне больше интересно, что на нем написано. Директ драйв, то есть на нем прямой привод и, ну, скорее всего, кварцевая стабилизация. С ним геморроя быть не должно вообще никакого, но если он исправный. Открываем и смотрим. В интернете читаем, что про него пишут. Идем дальше. Это легенда, за которую что-то денег загнали. Это наши ребята хотят заработать. Так, так, так, так, так. Ну, что еще тут есть? Вега. Давайте забьем ту же самую электронику, допустим, которая у меня. 0.17 электроника. Это усилитель 8000. В общем-то. Если она рабочая она не копанная, судя по всему, видим головку МФ-100. Следовательно, эту головку выкидываем мы сразу и на ее место ставим что-то более звучащее, более достойное и не в хлам запиленное. Листаем дальше. Есть еще такая штука, как электроника 030. В общем-то, тоже э, достаточно неплохой аппарат. Э, имеет место быть в нем. Э, также, по-моему, клоны семейного тонарма. Вот, то есть, в принципе, он может петь. Есть электроника 012. Следующая шла за B101. Э, вот так. Не D1012, а 012. Вот так она выглядит. Стоит она, ну в принципе это адекватные деньги Но опять же это пасиковый привод Надо иметь в виду, что отсюда будут все вытыкающие последствия Кстати, у этой электроники, так же как у B101 В них на борту нет фонокорректора Поэтому нам обязательно еще нужно будет учитывать наличие фонокорректора Который вам, во-первых, усилит сигнал снятые из головки, а во-вторых восстановит э, первоначально кривую реаги. В общем, резюмирую. Для того, чтобы начать слушать винил, действительно слушать и слышать винил, нам э, в общем-то нужен какой-то бюджет в районе там, 20 тысяч, если у вас нет ничего. А не стоит бояться отечественных проигрывателей. Имея соседей мастеров, вы всегда можете его довести до хорошего состояния. Выбирая проигрыватель, также можно в интернете загуглить по форумам. Его плюсы и минусы. Сразу не обращайте внимания на отзывы, которые пишут, это недостойно звучать. Мы с вами обсудили, что ниже первого класса брать не надо. И желательно поменять иглу. То есть, там будет описано, на что надо обращать внимание при покупке того или той, той или иной модели. Сразу меняем голову. Элементарно меняем э, винил-корректор на что-нибудь, может быть, даже самое простое. Есть э, в интернете схема самого бюджетного винил-корректора. Он называется Викенд от уважаемого человека, от Бакарева. А, название его, потому что он собирается за выходные. Там около 10 деталей, два операционных усилителя. То есть, короче, умея работать с паяльником, вы его соберете достаточно быстро. По звуку он будет значительно лучше половины э, встроенных усилителей и точно всех встроенных э, вертушки витнил корректор Этого вам хватит, чтобы понять, чтобы ощутить и чтобы э, начать движение в сторону качественного звука. Надеюсь, это видео э, будет вам полезно. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте.